Беловато-седой Будто он по земле ползет По траве луговой Распластался он по реке Будто дым над водой Он довольно почти везде Сделется над рекой, он на и небо затмит. С утра даль от солнца закрыл, И клочками леп А рассвет наступил. Так бывает, но не везде, Он с возможностью сил. Беловато-седой глаза, глазах Над рекою застыл О, зарю притеснил в рассвет И пополз по лугам Словно старый косматый век Седоватый туман Когда закат на подходе лына Розоватый туман на взгляд Седина не видна Совершенно туман другой Он красивый собой он пленит своей красотой Розовый надалекой Отражаясь в воде реки Незаметно уйдет Пропадет скоро ночи Ветерком унесет А под утро он вновь придет может быть не такой Не косматый, а молодой И совсем не святой Он царю притеснил в рассвет И застыл над рекой Он не то чтобы старый день он туман молодой Он за любви в рассвет И застыл над рекой Он не тот, чтобы старый бед Он туман молодой